Всем привет, друзья! С вами я, Ваша Соколик, и сегодня, так как карантин, мы все сидим дома и ждем, когда же все это уже откроется, и наконец-то мы заживем нормальной жизнью, как обычно. В моем случае я жду, пока откроется кофейня возле дома. Да, больше всего, наверное, потому что самая деятельность связана с интернетом так или иначе, и с компьютером непосредственно. Вот и так как мы все ждем этого, я решила вас тоже еще немного поразвлечь, но ну, и себе выгоду сделать, снять еще одно видео и хочу снять видео "Философия Рика и Морти" мультик такой есть кто не знает офигенный классный зарубежный мультик, который ну вообще разорвал просто весь Запад и наверное русскоязычное пространство тоже многие о нем уже знают собственно, да, давайте начнем этот мультик включает в себя несколько супер классных аспектов которые мы все так любим это интеллектуальный юмор не всем понятен особенно детям, но, тем не менее, мы-то знаем, что на самом деле, зачем скрывается. Глубокую философию, над которой многие люди даже и не задумываются, оно и не удивительно, почему. И отсылки к разным фильмам, мультикам и так далее, шоу. Здесь важно понимать, что вообще... Сам продюсер этого мультика, там их два, но один из продюсер и режиссер, собственно, один из создателей мультика ориентировался на фильм «Назад в будущее». Недавно я посмотрела сразу три серии «Назад в будущее». Я вам хочу сказать, что после просмотра первой и второй серии я вообще расплакалась, потому что то, как жили в Америке в 50-х 1950-х годах, это вообще ни в какие сравнения не входит в то, что сейчас происходит в Украине. Там одной из серий завладел властью один мудак Макфлай, и реально превратилась Америка, вот это вот их поселок, да, где они там живут, этот город превратился в Украину, там такие колдыбины на дорогах, собаки, там был такой, кто смотрел, напишите, смотрели ли вы. Да, напишите, как вам вообще вот этого вот серия, когда э, он воспользовался машиной времени, вернулся назад в прошлое, старенький Макфлай вернулся назад в прошлое, отдал тому журнал, э, себе же Макфлай, только молодому журнал, где были все результаты ставок за последние, по-моему, 50 лет. И, в общем, он разбогател на этом, захватил власть, купил полицию, все там купил. И в итоге местность превратилась, и когда ребята вернулись опять в прошлое, этот сумасшедший ученый, который тоже пародия на Эйнштейна, просто немного изменено. Вот. А, соответственно, Рик Санчес, это главный герой, пародия на Дока, на Дока. То есть они все вместе пародия на Эйнштейна, просто немного по-другому. Так вот, и когда они вернулись обратно-назад в прошлое, они увидели, что вся их местность, все то, что они любили, просто превратилась в одну сплошную Украину. Собаки бегают, какие-то голодные, все темное, все вообще там дороги неровные, в общем, какие-то развалины стоят, бараки какие-то стоят. Вот что бывает, когда богачи не очень высокоинтеллектуально захватывают власть. Происходит Украина. Ну да ладно, давайте вернемся все-таки к Рику и Морти. И Рик и Морти это, собственно, некая интерпретация фильма ⁇ Назад-в будущее ⁇ Кстати, ⁇ Назад-в будущее ⁇ стало уже классикой. И, кстати, если говорить уже о разных отсылках, то даже Илон Маск озвучил себя же в Рике и Морти. Только там он был не Илон Маск, а Илон с параллельной вселенной, и звали его Биви Маск. И его компания называлась не Тесла, а Тускла. В общем, да, и там такой Илон Маск с бивнями. И его позвали, он согласился и пришел поржать. И, в общем, и озвучил себя же в, в Рике Морте. В мультике очень серьезно высмеиваются семейные ценности. И насколько я понимаю, там высмеиваются не столь семейные ценности, сколь вот это вот абсурдная... Бытие людей, которые вообще не понимают, зачем они все вместе здесь собрались, они друг друга не любят, они какие-то странные, один там ходит на работу все время, другая конный хирург и непонятно, зачем она вообще этим занимается. И дети непонятно тоже, как они себя живут. Но опять же таки, это американский... Мультик и ему еще очень и очень далеко до российской украинской реальности. Кстати, недавно мой парень спрашивает меня, «Настя, как ты думаешь, а почему так долго нет серии с Риком и Морти? Я ему начинаю объяснять, что это не срок, что это очень долго все рисовать. Есть определенные персонажи, да, ты уже там нарисовала в первом сезоне, и потом дальше во всех сезонах они идут по накатам. А Но есть новые и новые эпизоды, это все надо красиво скомпоновать, нарисовать. Это очень-очень много времени. И э, в Твиттере я нашла ответ. Тоже кто-то спрашивал, я вам сейчас тут картинку ставлю на английском, но я зачитаю на русском. Кто-то пишет. Как так вышло, что у вас уходит полтора года на создание нового сезона? Занятость или долгий процесс анимации? И создателем мультика там прямо вдвоем пишет один, пишет. Мы супер заняты поебушками с твоей мамкой. Оуу! И другой пишет, собственно, так и есть, передай бати, чтобы старался сильнее, и тогда ты получишь свой халявный мультик побыстрее. Короче, ну а какой смысл реально объяснять людям, что, блин, чуваки, это супер дорого, мы же не делаем это просто так, я не знаю, это же не какой-то мультик, типа вот даже тот же Gravity Falls, там, несмотря на то, что там стиль два глаза, улыбка и все. Все равно все эти локации отрисовать, анимация. Самое сложное здесь — это анимация. Вообще, вот эти вот все, особенно когда Рик там начинает драться, я не знаю, там крыс начинает перебивать, там все вот эти вот отрисовать штуки. Это суперсложно. И, кстати, э, ну, для кого интересно, мультик рисовался в программе, в которой я тоже работаю, Adobe Animate. Раньше он назывался Adobe Flash. И потом его переименовали, чтобы не путались с Adobe Flash Player, переименовали в Adobe Animate. Да, это 2D графика, векторная графика, то есть ее можно масштабировать до любых размеров, и рисуется прямо там, а background подгружается с Photoshop или с Illustrator. Ну, я так подозреваю, что, наверное... Хотя фиг его знает, я не знаю, как у них там рабочий процесс устроен. Давайте я вам еще вкратце Расскажу вообще для тех, кто не смотрел, что вообще происходит в этом мультике. Давайте вкратце. Очередной, но не совсем ординарный, сумасшедший гений, мизантроп и циник, любитель веществ и тусовщик, алкоголик и неисправимый социопат Рик Санче приходится родным дедушкой типичному малолетнему распиздяю по имени Мортик его периодически таскает с собой в качестве сподручного в своих откровенно грязных, но хитроумных, любопытных делишках. Безумный гений клепает в гараже различные вундервафли из говно и палок, а при помощи портальной пушки то и дело мечется вдоль и поперек вселенной. Поскольку среди людей нет такого сейчас способного понять суетливого старика, он тусуется с различными неведомыми хтоническими существами, живущими за пределами наскучившей земляшки, а иногда и за пределами известной людям Вселенной. Особенно вот этот птица, блин, как живу Ну, в общем, вы поняли, да, кто смотрел мультик, вот этот персонаж, птица, кто-то там. Морти Смит. Собственно, его внук. Обыкновенный 14-летний, слегка задроченный, шкалола, страдающий, как и большинство подростков, от излишней жажды сну, сну Это так было написано на лурке, так что не судите меня строго. Надеюсь, меня дети не смотрят. Все увели детей от экранов. Несмотря на заурядность, изображен довольно неплохим, добрым и отзывчивым парнишкой. В отличие от своего деда, который, мягко говоря, является хитрожопым, эгоистичным и невероятно умным дьяволом в человеческой шкуре. К счастью или увы, Морти, да и в общем-то никому из родней Рика, не досталось даже малой капли располагающей гениальности генов. Оставшийся семейный квартет включает в себя Бетти Смит, дочь Рика, мать Морти, лошадиный хирург и перманентно несчастная Степа. Кстати, там была серия, где Бетти взяли на понт, и она делала операцию, по-моему, корове. И ей говорили, типа, ну ты же лошадиный хирург. Она говорила, насрач, я сделаю ей операцию. И, короче, что там умер кто-то, и, в общем, забрали корову. И да, это просто показывал Цимис общей ситуации, что, типа, человек-хирург вроде бы как хочет помогать животным, а на самом деле она просто холит свое. Самолюбие. Джерри Смит. Отец Морти и зять Рика. Туповатый, бесхребетный, мужеподобный слезняк и закомплексованный тип средних лет. Кстати, в одной из серий, где у них было много паразитов, которые вселялись в голову всем членам семьи, Джерри еще и был... Гейм, то есть там какой-то чувак и они в общем вместе там отлично проводили время, так что да, но он вынужден жить с женщиной, чтобы не показать, что ему нравится мужчина, потому что он слишком зависим от социального мнения. Да, не может показать, что он на самом деле гей. И они типа все эти сезоны страдают от того, что они мучаются друг с другом, живут непонятно зачем с друг другом, и вообще зачем это все надо, если можно развестись и жить нормальной жизнью, но нет. Они типа ради детей, которым на самом деле на всех насрать, потому что каждый занят своим. Это лошадей лечит, а тот ходит на какую-то бесполезную работу, где его периодически увольняют, и в общем ведет себя как абсолютный ребенок. Ну, в общем, такое типично. А, типа, еще как они взяли собаку, дрессировали, и потом собака типа поумнела и э, решила дрессировать Джерри. В общем, да. Саммер Смит, сестра Морти, внучка Рика, дочка, ну, в общем, вы поняли. Собственно, добавить больше нечего, подросток она и есть подросток. Так в чем же собственно заключается философия Рика и Морти? Несмотря на то, что я уже озвучила определенные моменты, я все-таки еще хочу добавить. Безусловно, в мультике показано, что человечество слишком высокого себе мнения, оно себя преподносит на самую высокую ступень, хотя если посмотреть на другие э, цивилизации и вселенные, которые есть в этом мультике, безусловно, они более развитые, чем человечество, и это невозможно не заметить. Это говорится и телевидение более интересное. Также показана философия, что сколько не учить дураков, они никогда не научатся, например, как они попали на одну из планет, где э, люди в виде, в виде Котиков, вы вдумайтесь в это, устраивали судную ночь, где в судную ночь они теряли любой моральный облик, и они просто не убивали друг друга, и кто спасется, тот типа спасется, а кто не спасется, тот не спасется. Вот, И они, типа Рикой Морти, и еще одна девочка с лицом котика решили предотвратить это, и в итоге получилось то, что получилось, они все равно продолжили судную ночь, потому что, ну... Их не изменить, они так живут всегда и будут жить. И типа не надо вмешиваться в эту культуру, потому что они не поймут, в чем дело, не надо их трогать, они так живут и будут жить. Вот и все. они типа те, кто не согласны, те могут уехать из этой планеты, а все остальные так останутся и останутся такими же варварами. Но да ладно, это еще полбеды. Серия о том, когда на Землю спустились гигантские головы, которые покажите, на что вы способны, и они решили терроризировать. Все-все-все вселенные, вообще все планеты, которые находятся в этой вселенной, вообще всю галактику, они всех заморозили, и под угрозой взрыва они твердили только одну. Никто не мог понять, чего они хотят. Типа, покажите, на что вы способны. То есть, понимаете, вообще абсурд этой серии. Я вам хочу сказать, что я лично провожу здесь аналогию с двумя вещами. Первое — это наше правительство. Но это не так интересно, как люди, которые думают, что ты волшебник. Сейчас объясню, в чем дело. Сейчас, когда я работаю на фрилансе, я вижу просто абсолютно абсурдные вещи. Пишет мне одна женщина: Ой, ты знаешь, мне так нравятся твои рисунки. Можешь мне скинуть еще больше рисунков? Я думаю, блин, ну у меня же в портфолио все есть. Там и игры разные, которые я разрисовывала, и все, что я иллюстрировала, и даже то, что я анимировала. Думаю, ну ладно, может, она не заметит, отправляю ей еще раз. Она говорит, это все. Офигеть, там 44 книги на сайте, куча одежды в другом портфолио, которое я делала, куча каких-то этих игр, еще чего-то там. И тебе мало? Вот, понимаете, абсурдность ситуации. Или там, например, объявления постоянно выставляют. Я хочу, чтобы вы делали 3-4 арта в день, 15-20 артов в неделю. За, за арт я плачу... 3 доллара, думайте, окей, давайте посчитаем. Допустим, возьмем по минимуму, даже не по максимуму. Если работать 6 дней в неделю, отдыхать один день, отдыхать обязательно нужно, потому что иначе ты просто выгораешь и, и качество работы теряется. 3 доллара умножаем на 15, это получается 45 долларов. 45 долларов умножаем на 4 недели, это получается там, 180 долларов плюс, минус комиссия форка, То есть это вообще где-то он там одну пятую часть берет, то есть это примерно там 160 долларов, 160 долларов в месяц. Это при всем при том, что ты выпахиваешься просто как конь вообще сумасшедший. Люди вообще просто покажите, на что вы способны. И в Рик и все это высмеивается, поэтому, ребята, не будьте такими. Это тупо, это тупо. Если вы кого-то нанимаете, узнайте хотя бы как вообще выглядит этот человек, чем он живет, что он делает. И знаете, я, кстати, еще для себя открыла такой момент, я же тоже нанимаю людей на фриланс, мне тут текст какой-то надо отредактировать, то вокал записать нам надо было бы... И мы вообще идеальные заказчики, я вам серьезно говорю, я очень быстро отвечаю, я точно знаю, кто мне нужен, я быстро пишу, я пишу очень корректно, а не то, что там тоже видеообъявление. You must speak in English, you must work on American time, you must, и там куча, you must, you must, you must, ты должен, ты должен, ты должен. Я уже даже не хочу говорить эту фразу. Покажите, на что вы способны. В общем, вы понимаете, что это абсурд. Не будьте такими, не будьте такими. Вот. Так что вот такой вот интересный мультик, безусловно. Там еще очень и очень много разных крутых штук было. Там и как у Морти, Морти 14-летнего чувака, появился ребенок, о котором не запланированный, в общем, и как он не знал, что с этим делать. Короче. Там реально куча казусов, говорят, что ну, создатели этого мультика, они специально запираются у себя в кабинете и сочиняют, сочиняют, сочиняют, просто какой-то рандом несется. Я могу в это, конечно же, поверить. И очень уважаю этих ребят, потому что они реально крутые. Они собрались, сделали, поплатили мечту. Более того, они еще там много других разных штук делают. Там кто-то и композитор и так далее. Все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, обязательно ставьте лайки. Ну, в общем, вы все поняли. Все. Всем пока.